Умоляла, чтобы любил он меня больше жизни, и чтобы это чувство у нас с ним было обязательно взаимно. Заклинала, чтобы он был моей опорой, и чтобы я чувствовала себя как за каменной стеной. Молила, чтобы он был веселый и легко находил общий язык с людьми, которые будут попадаться ему на пути. И о том, чтобы всегда могла им гордиться, и никогда бы мне не пришлось за него краснеть. Горячо просила о том, чтобы мы всегда понимали друг друга, и даже молчать нам было комфортно вместе. Настаивала, чтобы он уважал меня и берег как сокровище. Неотступно просила, чтобы он был мне другом, и чтобы нам никогда не было скучно вместе. И, конечно, не могла не загадать ума и везения моему суженому. В этот же вечер я встретила тебя. По истечению двух лет могу сказать — что Бог в тот день прочел мое письмо, которое я поместила между камешками и тысячами других писем в стену плача, и создал тебя для меня в точности таким, как я попросила. Часто, вспоминая это письмо, я смеюсь, что забыла указать страну, где ты должен был жить. Но, как говорится, все, что Бог не делает, Он делает к лучшему. И на данном этапе нашей с тобой жизни я не считаю, что отсутствие этой просьбы является недостатком этого письма. Мой дорогой муж, посмотри в мои глаза сейчас. Запечатли их в своей памяти. Это глаза абсолютно счастливой женщины. Пока ты будешь видеть их такими, я обещаю тебе, что твоя семья будет крепкой, и дома тебя будут встречать любовь, уют и тепло. Я обещаю любить и беречь тебя. Взамен прошу, чтобы ты всегда помнил, где твой дом и где тебя ждут. Прошу тебя всегда помнить, кто я и откуда. Взамен я всегда буду чтить и уважать твои взгляды и предпочтения. Моя любовь к тебе не имеет начала и конца. Ты моя планета, Вселенная и вся моя жизнь. Помни об этом и береги, как хрустальный сосуд, потому что то чувство, что ты сумел взрастить во мне, бесценно. Я не буду говорить много громких слов. Они не имеют никакой ценности. Сокровища — это поступки, которые я с радостью буду совершать для тебя, доказывая тем самым свою любовь и преданность. Мой дорогой муж, хочу открыть тебе одну тайну. Знаешь ли ты, что просыпаясь каждое утро, я благодарю Бога, что в тот день он прочел именно мое письмо».